Здравствуйте, с вами Мир кунг -фу. Чем кунг -фу отличается от Цигун, от тайчи и от того, что мы называем Ву-чи? преследует цель совершенствования тела. Его основная задача — это работа с телом и с дыханием. Медитация — это работа с дыханием и сознанием. Когда вы работаете с телом, с дыханием и сознанием, это тайчи или более высокий уровень вучи тайчи вучи цигун это одна семья все практики начинаются с чиконг это то еще появилась цигун цигун является как бы подготовительной системой упражнений для изучения тайчи это как азбука тайчи это как будто бы вы пишете диктант это красивые движения, но их не основная цель – это внутренняя работа. Работа на уровне сознания, используя дыхание в движении. Но более высокий уровень – это ВУЧИ. ВУЧИ родила ТАЙЧИ. ТАЙЧИ родила ЦИГУН. Это условное обозначение, чтобы вам как-то иметь представление, что зачем следует и как изучается. Таким образом, у вас есть возможность изучать древнее искусство, в которое входит целая семья. Тайчи, Вучи, Цигун, Ной-Конг, Нгами, Ки-Конг. А основой для этого всего является кунг фу кунг фу это как начало, база, земля основа И для того, чтобы понять конфу, предлагается стили животных. Стили животных – это техники подражательные. То есть вы, выполняя техники, как будто бы вы подражаете какие нибудь животным. Тигр, змея, журавль, леопард, дракон, слон, лошадь, обезьяна, летающий тигр – Лев. Это основные стили животных, преподаваемые нашим Конфу. Конфу и ВУЧИ. Конфу это начало, ВУЧИ это то, к чему должны прийти. Приходите в наши классы, мы будем очень рады видеть вас на наших занятиях. Живое общение не заменит никакие онлайн-тренировки. Поэтому мы ждем вас на наших тренировках. В наших залах До новых встреч. С вами был Мастер Шао.